Здравствуйте, меня зовут Ольга Мира, я эксперт по естественному омоложению и автор программы «Женские биологические практики». О чем эта программа? Это программа о самом сокровенном, о женском здоровье. Программа восстанавливает мочеполовую сферу, усиливает поток жизненной силы, той самой энергии, которую женщина распределяет на все аспекты жизни, и тем самым свое тело, именно этим потоком энергии. За счет чего? За счет здоровых мышц брюшной полости, мышц влагалища, мышц промерности И, конечно же, женщина не только восстанавливает свое здоровье, но она и молодеет при этом. Приглашаю всех на женские практики. И до встречи. С вами была я, Ольга Мира.